Вот такой я сделал кубик самодельный 5 на 5 сантиметров, и нарисовал на каждой стороне цифры от 10 до 15. 10 14. Дело в том, что мне всю жизнь везет на число 13. И случайности тут не объяснишь. Вот видите, как ну, понятно, да? Цифры упадают в разные последовательности. У меня что происходит по жизни? У меня происходит следующее. Вот число 13. Всю жизнь преследует. И тут случайностью не объяснишь. Вот я тут, тут я меня набросок сделал. Это так просто не все, конечно. Там еще очень много чего. Но смотрите. Гагарина, 58. 58. 5,8 дает в сумме число 13, правильно? Это моя тетя живет. Дальше сестра двоюрода на машине ездит. Номер 670. ,7, 13 согласно Согласны. Партизанская 56, но дробь 2. То есть 5,6,2 это дает в сумме 13. Это брат жил. Двигатель у меня на машине оканчивался на 0,49. 4,9,13. Паспорт, вот, 676, 713. Вам не кажется, что вот это вот странное совпадение? Дальше, что там? А, вот я живу в доме 15, следующий дом 13, ну, рядом со мной стоит. А это я жил в 111-й квартире в городе, а рядом была, естественно, 113, рядом, никакая не вот другая. Вот, и что интересно, вот, я был свидетелем, это мой друг Свидетель Жил в доме 13 И квартира 31 Какая симметрия а? То есть если цифры переставить Опять же 13 выдает Но тут вообще какая-то симметрия Вот Счетчик электроэнергии Вот мой заканчивается на 760 А вот мать умерла меня 1 августа 2011 года Если все эти цифры сложить Получается 13. Сын родился 26 мая 13 и 13 Равняется в сумме 26 Кстати, свидетельство о регистрации брака он, Это его Я потом видео пересматривал Останавливал, увеличивал Чтобы увидеть Он там расписывался И я смотрел 58 5 и 8, 13 Опять на 13 совпадение Дочь родилась вообще 13 июля вот день в день угадала, 13 -го. Так, а вот, когда я иду машины, вот я выхожу уже на автомате. Это не сразу так я пришел к этому. Постепенно, ну, это несколько лет, может, лет пять я стал замечать над этим делом. Вот иду в магазин, опа, машина обогнала. 670, 139, ну, вот такие номера. Это, ну, не все подряд они едут, ну, через одну, через две, ну, очень часто. Случайности вообще не объяснишь. Вот у меня карта ВИСА. Вот так вот заканчивается. То есть, если прибавить 3, 6, 4 и 0, в сумме дает 13. Вот если не верите, вот моя карта. Вот, смотрите. Опять плохо видно. Блин, из этого мобильника. Ну, вот она. 3, 6, 4 и 0. Так, что там дальше? А, Карту МИР выписал. Пошел выписывать, чтобы мне э, э, приходили, э, приходило пособие по безработице. Потому что они на почту не перечисляют, никак не носят. Пошел Сбербанк. Ну, написал заявление. И потом через несколько дней, когда там, по-моему, две недели делают, надо, надо было пойти получить. И я сужу, ужасом вижу. Да что такое? Опять... Если все цифры сложить, то получится опять же 13. То есть, как я не думаю, просто бездумно пришел и именно вот под это число угадал. И опять 13 получается. Ну, вот дали мне карту МИР. Ну, вот, МИР. Прихожу домой, блин, нафиг. Последняя цифра 13. От судьбы не уйдешь, говорят. Так, ну, поехали дальше. Это же еще не все. Мой телефон. Не поверите. Если вот там 8, да, 924. 924 вот набираешь, а потом, если вот эти все цифры сложить подряд, то получится в сумме 13. Вот. Карта дочери. Вот они, вот последние 4 цифры. 337 дает в сумме 13. Телефон у нее сейчас наканчивается на 049. 4913. Но вы еще не поверили? Вот я считаю, что это не случайность. Отец умер 26 марта. Ну, 13 и 13. Тебе 13. Это я через, я не знаю, через 20 лет вернулся в свой поселок. Иду по улице, смотрю, блин, я же учился в этой школе. А школа-то 39. О чем это говорит? А это говорит 13, прибавить 13, прибавить 13. И опять 13. Вот смотрите, сколько случайностей. Это далеко не все. Вот. И можно там... Еще и говорите, и говорить, и вот что хочу сказать. Вот, <смех> я, конечно, женился, как и многие из вас. Номер дома жены был 13. <смех> ну, смешно, а? Вот, родилась в 67-м году. То есть 6,7-13. Невероятно, да? Потом умерла в 13 часов. В 13 часов. И вот когда мы пришли на кладбище, ее привезли, я, у, у, я же с ужасом увидел, что номер машины-то 283. Это же это я не придумываю. Но опять 13. еще невероятнейший случай, что она умерла ровно через 13 лет. И день в день со своей матерью. День в день. Ну как так можно угадать? Вы знаете, это и главное, что умерла, это когда ей было 49 лет, то 4,9, 13. И неужели вот после вот этого перечня, после вот этих карт, после вот этого списка неполного, там можно список бесконечно э, продолжать, кто-то еще э, может э, мне сказать, что все это случайность. Тогда я скажу вот что, товарищи, это было такое у меня уже, что один пьяненький там сказал, да, все в мире случайно, а не случайного ничего нет, да, нет. Дорогой, если все случайно, вот возьми вот кубик, нарисуй вот такой 13 номер, кинь 10 раз, 10 раз, и чтобы все 10 раз выпало 13, вот так. По теории случайности, наверное, да, может быть такое, что 10 раз кинул и 10 раз 13 выпало, теоретически, практически никогда. Вопрос тогда возникает, а вам не кажется, что все это, какая-то закономерность? Невидимая. Не видеть, не измерить ее не, нельзя. Что такое закон? Закон всемирно. Закон это вот. Вот влияет ли закон на э, вот этот кубик? Да. Вот отпускаешь, он, он вниз всегда упадет. Он вверх не упадет и в сторону не улетит. Он всегда падает вниз. Это закон. А чего тянет? Э, э, э, ничего же не видно, никакой веревки, а он все равно будет падать бесконечно вниз. Понимаете? Что-то им управляет. Вот эта сила невидимая управляет. Также же и жизнь управляет невидимая сила, которую мы не видим. Вот взять по жене. Ну вот, э, ну, судьба такая, вы понимаете? Судьба у нее. И жить в доме 13, и, и ровно через 13 лет умереть. И главное, э, погибла-то она как? Ну не погибла, попала в автомобильную аварию. Был там... Собственно, такой затяжной подъем. Вот. А водитель был неопытный. Ну, только машину купил. Ну, затяжной подъем. И ну, ладно, шли 80. Вроде все нормально. И когда они достигли вершины, дорога резко пошла вниз. Машина начала разгоняться. Вот. Он начал притормаживать. Машину начала кидать. Дорога была незнакомая. Вот. И все. Она перевернулась. Главное, в это время, когда ее начала кидать, швырять, она говорила, ой, да что там число 13, вот смотрите, я живу в доме 13, ничего со мной не происходит, дочка э, вообще 13-го родилась, числа ничего не происходит, и именно в этот момент машину начала кидать, я спрашивал, как там подробности, как она произошло, вот так вот, и перевернулась машина, и у нее было повреждение позвоночника, две недели в реанимацию, и все, и точно, точно в день, вот как можно так подгадать, это не случайность, я не вижу тут случайности, как умный человек. Я вообще не представляю, неужели... Вот я дочери объяснял, но, конечно, не так подробно. Ну вот кто увидит мое видео, а на ютубе опять же никто же не смотрит мои видео. Ну что, выставишь видео, там 20 просмотров. Должны миллиона смотреть и вот задуматься над вот этим вопросом. У вас, конечно, все не так, но вы можете мне ответить, почему у меня так? Почему такое... Чудовищное совпадение. Да это не все, что тут я просто вот так вот взял за пять минут, накидал, что в голову пришло первое. Там, если покопаться в документах и так далее, там столько вылезет, что тут и тетради вот это не хватит. И все на 13 сходится. Представляете? Вот. Поэтому я делаю.. Ну, умозаключение. А вам не кажется, что все это осознанное? Что это не случайность, а специально подстроено, да? Да? А что же еще может быть? А кто это может сделать? Да кто же кроме Бога? Кроме Бога-то такое, и, и, а кто может сделать? Больше-то кроме Бога-то никого и нету на земле. А зачем? Ну, чтобы доказать, что он существует. Ну, Наверное. А для чего еще? Не знаю. Но дело в том, что вот эта невидимая закономерность, оно у меня было. Я просто когда был пацаном, ну там пять лет, 10-15, что ты соображаешь, что ли? И когда года прошли, уже столько накопилось, не так то сразу вдруг, а смотришь, о, о, о. потом начинаешь начинаешь думать, думать ох, ни хрена себе... И вот я выхожу, и вот эти номера, номера, номера идут автоматически, это не прекращается. Я если выхожу и думаю, из дома, допустим, иду, оп, первая машина, смотрю на номер, это уже автоматически, а там номер 193, блин. Ну, думаю, все, ведет он меня, он знает, что я иду в магазин или куда-нибудь. Знает, боженька, как эти карты выпустились, а? совершенно случайно на 13, как я, ну, так вот просто нужно было, нужно было, и не думая, пошел, и как раз подгадал под 13. Как телефон у меня совпал, что именно все цифры, если сложить будет 13, никак, это проведение, это кто-то нами правит, вот именно, что дата рождения и дата смерти наши определены, хотим мы, не хотим, мы подневольны. Короче, рабы Божьи. Что Боженька скажет, то и будет. Вот в этом я вижу доказательство существования Бога. Зачем он, он вот эти цифры под, подделывает мне? Не знаю, у вас, конечно, другие они будут. У всех одинаковые так не хватит. А мне меня 13. отвезет на 13. И все. Плохо или хорошо. Не знаю, 60 лет дожил, да не болею все нормально. Правда, денег нету Вот